Я с парнем познакомился, как ты с ты типа нашел адрес, ты адрес, приехал. Блин, я даже боюсь, честно говоря, ремень снимать. Взяли, заправили. Да. Ребята, готово? Загрузился. Не так быстро, конечно, но я сделал это. В общем, инфинти вот сюда загрузил, над ним А4 Таким образом, высота получилась 13.8, где-то вот так, 13.9 Ну, короче говоря, 14 я пройду Дальше Audi скинем сегодня, Z4 скинем BMW X5 Идеально встал, ребят, смотрите Вот таким образом встал. Был бы капот ниже, я смог бы жопу опустить на Infiniti и опустить тогда Audi еще ниже. Тогда бы и в 13.6 уложились. На 14 в принципе это нормально. Плюс на такие случаи, ребят, ну на это на экстренные, скорее не на такие случаи. У меня есть цепи, то есть я могу еще цепями притянуть какой-то автомобиль в случае необходимости. Но я думаю, что вы понимаете, что цепи, это не очень хорошо, как мне объяснял один опытный водитель. Цепи, что они делают? Они тебя стягивают и не дают твоей подвеске на любом автомобиле работать. Понимаете, да? Подвеска будет стянута. Ну и, соответственно, для Трейлера это не есть хорошо. Лучше, чтобы каждый автомобиль балансировал, балансировал трейлер, подвеска на трейлере тоже работала. Ну, в общем-то, что вам еще рассказать? Все окей, okay. едем забирать следующий автомобиль и поедем в Техас. Так, ребята, я подъезжаю в автосалон Porsche, тот, что в Даунтауне в Чикаго секрет Даунтаун в Чикаго можно ездить только в субботу либо в воскресенье Видите, машин очень много Вы помните, да, этот автосалон? Я здесь уже бывал Вот здесь, наверное, припаркуемся, я думаю В общем, он мне уже подогнал, пока я там внутри был Подогнал автомобиль Смотрим, нигде ли ничего не задевает Еще раз проверим Все, окей Пойдемте, сделаем осмотр Макана Забираем его едем за следующим автомобилем Точнее, следующий автомобиль мы сдаем Это вот это BMW Там 12,6, там 13, а Гармин говорит, что здесь налево и сразу направо, то есть вот вот в этот прогал. Но там тоже написано 13, но там, скорее всего, знак под следующий мост. Ну да ладно, будем его слушать. В любом случае, это хайвей, и он предлагает на хайвей где-то еще разворачиваться. Да, это получится на 10 минут дольше, чем по гуглу, но, по крайней мере, крыши у автомобиля останутся целыми, и я не привезу кабриолета своему клиенту. Надо еще вот за этим автомобилем в зеркало, видите, они торчать начинают на повороте. Тоже нужно следить, чтобы столб какой-нибудь не сбить. Так, ребят, Mercedes a 2022 года. О, мужик в моей шапке ходит. Yeah, I have a YouTube cha YouTube channel. I will put this video on YouTube. Yeah. do you want Russian people? What do you think about Putin? I'm not Я говорю не политик. Короче, ватничек просто ватничек, только американский, ребят. шапку блин позорят мою. Шапка такая классная, красная. Я говорю, не политик. Самое тупое, что можно было ответить, ребят. По этому ответу сразу можно судить об интеллектуальных способностях. Я вот прямо вас уверяю, ребят. Когда мне кто-нибудь из моих там подписчиков или знакомых: Я не знаю, я политика не. Ну, политика не увлекает. Это же то же самое. Политика не увлекать. Ну, сразу понятно, он сына отстала, человек. У тебя есть мнение свое? Ты что думаешь? Есть мнение или нет? Ну, я полагаю, что он мог немножечко заменьшеваться, если можно такое слово использовать, и подумать, что, типа, раз я из России, может быть, я за Путина, может быть, я ватничек. Опа, заметил, видели, я болтаю с вами, а я нифига свою работу не забываю выполнять. Ребята, знаете, получил огромное количество сообщений, я не знаю, мне кажется, больше ста, наверное. Я просто открыл WhatsApp на своем рабочем номере и офигел, просто офигел. Спасибо вам за обратную связь, спасибо за то, что написали мне, что-то написали о себе. Поделились какими-то новостями из России, сообщили, откуда вы, сколько вам лет. Что, у меня такая взрослая аудитория, скажем так, да, и 60, и 50 лет есть люди. То есть преимущественно за 40, скажем так. Это же вообще круто. Мне кажется, это самая качественная аудитория, потому что пацанята, 20 летний ну, наверное, это не то, чем можно было гордиться или 15 лет Камера аж офигела, упала от моей аудитории а мужик 40 лет, 50 лет, 60 лет самый здравомыслящий человек и круто, ребята, что сейчас ватничков практически нет но ну, какое-то количество может осталось какашки ставят в телеграме кстати, у меня телеграм есть канал тоже, ребят в описании он будет или на вашем экране так, значит, этот автомобиль мы кидаем ну, где-нибудь, я думаю, вот здесь а еще у меня есть Хайлендер, а еще у меня есть GLE давайте, наверное, задом, что ли, загоним я не знаю, что делать в общем, смотрите, вот так она висит на полтора колеса. Что делать? Посоветуйте. Поднимать таким образом? Я думаю, да, поднимать таким образом, а потом наверху. Эй, вы там наверху. Мы уже, соответственно, сделаем так, как нужно. Что, ребят, думаете, убежит машина, нет? Я думаю, что нет. Я сейчас просто ее поставлю вот таким образом и все. Кстати, мужик сейчас подошел, представляете? Я не стал снимать, я думал, он не ко мне. Он говорит, ты типа нашел адрес, ты правильный адрес приехал. Я говорю, что я не понял, что ты хочешь, а он, оказывается, просто хотел помочь, он ехал, остановился, он говорит, ты можешь ауди ищешь, ауди туда дальше, или что ты ищешь, я, говорю, я ничего не ищу, чувак, я ничего не ищу, просто гружу машину, все хорошо, Хороший вечер тебе, он говорит, спасибо и тебе, и все, прикиньте, что, просто чувак хотел узнать, все ли у меня окей, ребята, так, ребята, вот так, по-моему, поприятней. Ну да, конечно, я вам скажу, все неоднозначно, все неоднозначно. Ну и что, думаете, я не справлюсь, что ли? Конечно, справлюсь. Легко. Сейчас покажу. Так, а как показать-то теперь, блин? Я даже боюсь, честно говоря, ремень снимать. Ну ладно, ладно. Шучу, ничего, я не боюсь. Ну вот так, берем. Все. закончился сегодняшний, посмотрел я бой Махачева и Волконовский. ну да ладно, не будем на этом акцентировать внимание, что вам сказать время уже 12, а мне что-то как-то спать не хочется вообще сейчас поеду, наверное, доеду до аукциона Манхейма. А -а, спасибо вам за сообщение, огромное количество сообщений в WhatsApp сейчас какому-то количеству людей уже ответил, но простите, что не быстро не могу оперативно быстро вам отвечать, разные часовые пояса номер по-прежнему оставляю, вот мой номер WhatsApp, по всем вопросам обращайтесь вот здесь, ребята, я припарковал свой трак. Завтра хочу, если будет время и будет тепло, хочу смазать вот эти все а, направляющие для цилиндров. У меня есть специальная графитовая смазка. Если будет тепло, я обязательно возьму кисточку, все их аккуратненько смажу. Видите, там когда-то смазка уже была, предыдущий собственник это делал, но она уже все застыла. Ну и, соответственно, не работает. Для чего они нужны? Ну, вы понимаете. Да? Страховочные пидные сюда вставляем, для того, чтобы на гидральке все это дело не держалось. Потому что что? Потому что не выдержит и обязательно. Поэтому пины нужны, чтобы по ним плавно ходили вот это направляющее, нужно вот это все дело смазывать. Ну и вообще в идеальном техническом состоянии свое транспортное средство поддерживать. А пока погнали. Ребят, просто посмотрите, целый... Я не знаю, торговый центр, что ли. Теплые помещение на трак ребят. Представляете, это трак-стоп такой. Ну, это даже не трак-стоп, а типа тревел-центр, так его назовем. Сюда приезжают и путешественники на легковых автотранспортах. А, кстати, это еще и мост. То есть мы сейчас над дорогой с вами прямо ходим. Представляете? Вот здесь внизу хайвей идет. Вот здесь. Я всегда ехал, думаю, как же сюда зайти. И позавтракать здесь. Покидают за проезжающими автомобилистами. А вот как, ребята, завтра с утра пойдем сюда завтракать. С той стороны Трак-стоп, ну, точнее, стоянка большая и для траков, и для легкого автотранспорта. И с другой стороны, то есть, едешь ты оттуда, можешь припарковаться, едешь ты оттуда. Я ехал со стороны Чикаго в Милуаке. Я не доехал, ребят, до Манхэма, решил здесь остановиться. Сегодня здесь переночую. Смотрите: Шаверма, кебаб, что-то там еще продавать. Все это дело функционирует, видимо, днем. Сейчас половина помещений просто закрыта. Огромное количество мест парковочных. Видите, кто-то путешествует, кто-то едет mm -hmm. по каким-то mm -hmm. своим делам. Так, ребята, подъезжаем на аукцион Манхэм, в Милуаке, штат Висконсин. Здесь нам с вами необходимо забрать Mercedes-Benz GLE. Как я понимаю, это SUV небольшое, но типа как у меня. Кстати, я еще свой не продал, М-класс, Mercedes. Не спеша продаю, совсем не спеша. Кому нужно, обращайтесь, фотографии на ваших экранах. Просто стоит ненужный без дела около дома. Если кому-то нужно, кто-то новый прибывший или не обязательно но вы прибывший обращайтесь в инстаграм на ваших экранах под сам номер тоже, пожалуйста ну и почта, почта, конечно же вот она есть так, ребята, мы на аукционе распечатали бумажку и ищем теперь месседжи и белый, видите, как она четко показывает на автомобиль потому что на каждом автомобиле стоит датчик, вот она, да представляете, прям вот, вот вплоть до автомобиля я не знаю, видно вам или нет, но вот это вплоть до автомобиля, круто Погнали. Блин, машина большая, высокая, но это не помеха. А, ключ нужен, черт. Они ключ у себя оставили. Где же ты ключ? Самое страшное, ну как страшное, тоже я нагнетаю, блин. Самое неприятное будет, если я сейчас приду, они скажут Oh, I'm so sorry, но вы знаете, ключик только у дилера. А дилер откроется завтра в понедельник, а сегодня нет. We apologize, вот так они скажут. Ну, пойдемте спрашивать. Ну ладно, надо признать, что я сам непрофессионально поступил. Нужно было увидя, что этот автомобиль новый, 2022 -го года он и дорогой. Нужно было сразу самому спросить ключ. Ребята, пожалуйста, проверьте, вам не сложно, а мне ну, лишние километры не, не бегать. Хотя, в принципе, сегодня торопиться некуда, я и не против побегать. Погода прекрасная. Так, ребята, ключи я получил. Кстати, на квадрокоптере иногда я читаю комментарии, Женя, а не лучше ли тебе на квадрокоптере искать машины? Но это нереально, это невозможно просто. Ну да ладно, погнали, заберем мерсик и поедем в Милуваки. Там нам нужно отдать Audi A4. Сейчас мы его сразу перегрузим и поедем еще какую-то машину заберем, может быть, сегодня. Так, принесли ключи, батареи. Все нормально, смотри, не пугайте меня. Так, теперь либо вот этот, либо вот этот отодвигаем, давайте вот этот. Слушайте, а на него ведь тоже ключей может и не быть. Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Да, ки, нет ки, нет ки, ребята. Но они, скорее всего, все ключей не имеют, поэтому надо сейчас опять на офис идти и спрашивать ключ. Ну, либо бампер толкать. Но такой вариант. О, здесь ключи есть, отлично. Ну, заводиться будешь? Yes, это победа, ребят, как минимум здесь мы точно выйдем Пойдемте попробуем передний автомобиль, может быть там есть ключ Ты даже открываться не хочешь, да? Тук-тук, а вот этот? Ага, здесь тоже ключ есть, так что давайте лучше этот автомобиль уберем Какой у меня пакет есть. Пакет с ключами, как в магазин пошел. Ключи в машине я не могу вставлять не потому, что их кто-то угонит, кто их угонит, ну как ты отсюда съедешь? Хотя были, были, были, ребята, прецеденты когда с эвакуаторов в Москве. Помните, автомобиль съезжал? Сидите сотрудников полиции. Так что все вполне возможно, но не поэтому, а потому что автомобиль может закрыться и мне предыдущий хозяин этого трейлера рассказывал, как у него 3 или 4 Audi закрылись представляете, ключи он оставил внутри, и он вызывал Lockerman, кажется, так он называется тот, кто взламывает замки, и по 150 долларов за каждый автомобиль отдал представляете, на ровном месте просто лишился 600 долларов кстати, ребята, а еще я понял, что не обязательно включать насос просто клапан открываем вот так, и машина, поехали вниз, видите? Вот так. Главное аккуратней, потому что если я сейчас вот этот автомобиль буду первым спускать до конца, то что произойдет, давайте вам покажу. Давайте сейчас одного, одного бампера лишусь, просто чтобы вам показать, потому что ну, вы должны все это знать. Вот видите, ради вас. Ладно-ладно, бампера лишаться не буду, Ну в общем, если я это опущу, то вот этот автомобиль прижмет тот и соответственно быть где. вот так я раскидал, хотя, что там предварительно, вот эти автомобили уже точно будут здесь стоять Итого, смотрите, BMW X5 и Mercedes GLE, это два высоких автомобиля, очень высоких Я не знаю сколько они, 70-inch или больше, хотя вам ни о чем это не скажут Они у меня никогда в жизни в том трейлере не уместились, здесь они уместились и высота получилась меньше 13,6 И я могу еще ниже, но ниже уже не стал, потому что нет просто необходимости, видите Здесь, здесь как лего Реально как тетрис какой-то собираешь Как же это интересно, ребят А самое главное, когда не спеша, когда есть время, вообще круто Значит, смотрите, Макан наверху Почему наверху? Потому что он уже в Техас пойдет А вот Audi Q3 Сейчас мы отдадим локольчику. Помните нашему мексиканцу? Видите, суть? Гидравлика, где-то шланг протерся Но я пока жду, когда потеплеет и когда будет время Но уже тепло, в принципе, сейчас я дела сделаю И к вечеру все это дело заменю, починю Все будет окей с парнем познакомился, как тебя зовут? Радик. Радик, откуда ты, где живешь? С Молдовы. С Молдовы, я ну еще. приехал. Отлично. Короче, я хвалю твой трейлер, мне кажется, он самый классный из тех, что крепится на пикап-траке, да. Не, именно что он низкий, сюда можно автобусы загонять, правильно? Что? Я так понимаю, вообще какой-то легенький, да? Легенький, три машинки Да. Давай, какая помощь нужна, что нужно сделать? На лазере снимать, да? Ага. Здесь стоят вот главный болт. Второй которую который держит рессор, да? Ага. Ну, вот здесь выработку сделано. да? Вижу. Короче, просто, ребят, вожусь уже все, все доделала свои дела. Но мне торопиться некуда, подходит парень. Говорит, ты русский? Я говорю, русский. Ну, можешь помочь? А у меня инструментов много. Я просто рад помочь, блин. Классный чек. человек. You good to go, да? Конечно. Временно. Отлично. Спасибо. Пожалуйста Не за что, не за что Надо помогать друг другу ага. Все. Все, ребята Мой коллега доделал свой трейлер Быстренько закрутил болт И сейчас заезжает Ну а я, ребят, представляете Сейчас зашел в туалет Вот он, туалет, Обычный биотуалет И что я здесь увидел? Путин will be the new king Ну, я взял маркер из трака И хочу подписать здесь King of Фашизм. And my... Ну как он так, ребята? По-моему, неплохо. Так, ребята, подъезжаем к нашему локальщику-мексиканцу. Как вы помните, где-то здесь, слева, мы с вами уже были однажды. В общем, берет он, по-моему, сейчас. 150 уже долларов за автомобиль, но в любом случае мне это выгодно, потому что мне нужно еще туда дальше, вглубь, за 70 миль вперед ехать. Мне выгоднее будет, чтобы он не отвез. Так, ребята, приехали мы с вами забирать следующий автомобиль Toyota Camry. Классная у них есть такая парковка специально для трака, видимо, для того, чтобы люди грузились. Забираем Toyota и едем забирать Хайлендер. Здесь еще буквально... Полчаса. Я, кстати, вчера посмотрел, у меня три машины выкидываются в одном месте в Техасе, куда мы с вами едем, и типа там три или там сколько еще остается, пять, они вообще четыре по кругу, по кругу где-то рядом, и вот сейчас еще один доберет. Короче, выгрузка предполагается очень быстрая, холодно на улице, ребята, но я так утеплился чуть-чуть, потеплее, нарядился, так что держимся. Забираем вот такой автомобиль 2008 года, Хайлендер. Старенький, сучащий движок. Слышите? Длинная тачка, большая. По идее, бы ее место X5. С другой стороны, куда X5 тогда девать? Но мне кажется, идеальное место. То, которое я придумал для нее. Смотрите, что внутри. Как так можно ездить? Посмотрите. Что это такое? Как это могло произойти? Не знаю, но да ладно. Тонировка. Круто, очень наклеена. А, нет, это стекло. Вау! А здесь, посмотрите, что: деревяшечка вставлена. Вот это технологии. Ну вот, ребят, примерно вот так я решил сильно близко не подъезжать, потому что я сейчас рампу опущу, и я смогу вот этой рампой сдвигать в ту сторону настолько, насколько мне нужно.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 еду я не могу просто открыть сообщение и не ответить поэтому я открываю и сразу отвечаю того чье сообщение открыл потому что потом я могу заблудиться и могу оставить человека без ответа а так делать нельзя я себе этого не прощу ребят. отвечать надо обязательно и вот человек мне сейчас пишет но так очень хотел дописаться. Мне Женя, Женя, Женя пишет несколько раз. Я, от, я открываю и вижу, что парень пишет спасибо тебе большое, ну, там, поддерживает и все такое. Говорит, роль ватничков, возить тачки, сделать, создавай комьюнити. В общем-то, чем я и занимаюсь. Парень написал, что меня зовут Санек. Он из Хвалынска, из Саратовской области. Санек, привет. Сказал, что он не один меня смотрит из Хвалынска. Я очень рад, ребята. Будем продолжать снимать ролики. Буду стараться увеличивать качество, повышать качество. Поехали в Техас.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 Texas, Dallas. Да это не золото, это фейк. Клянуться? Не, это фейк. Брат, Я разбираюсь в золоте. Вы что? У Мне... ты... меня у папы магазин свой, это не золото. А не, ребята. Мало деньги на бензин, помоги Не, по... не. Вы не из Дубай. Я на YouTube вот ролик снимаю. Yeah. Привет, передачи. Yeah, Привет, передать. Ну, Руса, Руса, все правильно. Поможет, говорит. Офигеть, ребята. Блин, цыгане, цыгане, ничего плохого против не имею против цыган. У меня друг есть. Ну и что-то возмущается, сидит. У меня есть товарищ, другом, блин, боюсь уже называть всех подряд. Короче, ну хороший парень мой товарищ Борис. Привет, Борис, и ты смотришь еще меня? Но ну, мы с ним дружили лет, наверное. Ну, собственно, пять лет назад, когда был, ну, короче, неважно, он цыган. И когда говорят про цыган и что-то плохое говорят, я говорю, эй -э, ребятушки, у меня есть классный парень из Волгограда. Тоже, кстати, из Волгограда. Ну вот. У меня там машина не снимает еще никакую. Смотри, трейлер говорит, не снимает. А вы уже заправились? Вы уже заправились? А? Не буду по русскому. Вы по моей карте заправились? Вы взяли, вставили пистолеты забрали. Что ли? Ну смотрите, у меня чек пришел. 266 долларов. Странно. Извините, у меня просто пришло. У меня, видите, 243 доллара? О! домой. мой. Да. Так вы по моей. Меня списали с моего аккаунта. You call mark flop and tell them to fix it. It happened to be before. Okay спасибо. Короче, ребята, я не знаю, кто это. Он говорит, я не говорю по-русски. Я думал, что это он может быть украинец, а потом, как будто бы речь польская, да? Ну, не знаю. В общем, дело не в этом. А в том, что я заправил какое-то количество топлива и пошел ужинать. Я не сходил, не взял ресит. Чек я не взял, ну то есть транзакцию как бы не завершил. И я думал, что этот чувак наглым образом взял и типа просто заправился. Ну я не знаю каким образом, э, ну наглым я же сказал. Взял и заправился по моей карте, потому что у меня списало больше. Я типа заправил ну, больше на долларов 200. Мне сейчас чек пришел. Я думаю, что за фигня? Я думаю, сейчас я на него наеду. Я смотрел на русского похож. Я сразу на русском говорить. Но он все объяснил. Реально, он, видимо, сначала оплатил. А, я прям рассердился. Думаю, ну как так? Это же воровство, ребят. Не иначе, как воровство. Я разберусь. Ладно, я сейчас напишу матфлат, они все исправят. Он сказал, позвони туда, и они все. Эн, заявил, фикси, Это будут исправлять. Ребят, все окей, я зашел туда, они позвонили в Flat, в это приложение. Короче говоря, на будущее урок какой, просто когда я заправляюсь, нужно сразу сходить и взять чек, чтобы они закрыли транзакцию. Они мне это не сказали, они сказали, все, I'm sorry, I'm, we apologize, там, have a good night, sorry, такое больше не повторится. Но я для себя понял, что просто нужно закрыть транзакцию, получить чек, вы тоже на будущее знаете, имейте в виду. Это не только по приложению, вообще везде и всегда. И этот чек, не обязательно иметь его даже, потому что он сохраняется в истории. Но как бы вот так. Я не закрыл эту транзакцию, поэтому каким-то образом у них там сбой произошел. Как система там у них как-то работает, наверное, она... Короче, не важно, все нормально, деньги вернули, все, окей, поехали дальше. Ребята, всем привет. Как обычно, вставочка в конце видеоролика. В конце каждого видеоролика теперь будет такая вставочка. Буду вас информировать, где же я нахожусь, в какой локации и где мы с вами будем скачаться. Короче говоря, ребят, я добрался до Бангкока, заселились в папу в отель. Привет, пап! Подписочником. Привет, Привет подписочники. Короче говоря, я с 10 по 13 число буду в Бангкоке. С 13 марта, соответственно, я буду в Кукете. Потому что сегодня у меня подписчик, до этого еще один. Короче, там достаточное количество вас, моих дорогих и любимых, с кем я хочу также увидеться. Поэтому э, решил, что... Снова съезжу туда, почему нет. Ну, в общем-то, до встречи, до связи. Рад всех, буду увидеть.